свечи, видимо, час настал Это прощальный вечер, это судьбы сигнал Видимо, час настал, и несомненно Погаснут свечи, все уже прошло нет. И нет надежды на радость встречи Все наши встречи в далеком сне Прошлое не догнать, да не догнать. И несомненно, погаснут свечи. Все уже прошло. Надежды нет. И нет надежды. I yeah. your yeah. yeah.